Легкий, как пенопласт, и прочный, как бетон. Эти качества полистирол-бетона обеспечили ему невероятную популярность как у крупных строительных компаний, так и частных покупателей. Высокие теплые звукоизолирующие свойства полистиролбетона, его морозостойкость, инертность к огню и влаге делают этот раствор универсальным при проведении самых разных работ, как для стяжки утепления полов, квартиры, в гаражах и также для утепления чердачного перекрытия по бетонным плитам или по деревянным перекрытиям. Готовый раствор подается в мешках по 15-20 килограммов или может быть изготовлен прямо на стройплощадке с помощью мобильной установки. Использование мини-завода актуально покупателям раствора, чьи строящиеся объект расположены дальше 100 километров от Екатеринбурга, а потребности в растворе превышают 25 кубов. Подробнее о чудо-бетоне на сайте завода-изготовителя plastblock.ru или по телефону 288-5291.